Род это больше всего структура которая, и система, которая больше всего влияет на человека, как ни парадоксально, да? а при этом род в этом мире самая, самая по себе бесправная структура. Вот, вот в чем проблема-то основная, то есть самая бесправная структура в этом мире в большей степени представлена вашим сознанием, чем что бы то ни было. Если род настолько под подвластен. Настолько зависим от всего, всей окружающей реальности, что же говорить о сознании человека. Тем более, тем более. выживаемость рода это проблема родичей, на самом деле. Да? Потому что можно, конечно, жить и без рода, кто не говорить нельзя. Прекрасно можно. Но тогда ты должен понимать о том, что ты не можешь рассчитывать на эту структуру, она тебе ничего не даст раз. Второе, ты можешь себе позволить не рассчитывать на свой род, если принадлежишь иерархически более к высокой системе какой-то. Да? Ты, например, очень хороший профессионал профессионалы принадлежишь к сильной профессиональной касте, и она тебя защищает, как играет. Ты государственный служащий принадлежишь государеву войску, и он тебя защищает. Ты религиозный деятель да, или какой-то духовный учитель, который работает непосредственно с силой, с Богом, и он тебя защищает. Тогда ты можешь себе позволить не обращать внимания на присутствие рода в своей жизни. Но ты должен прекрасно понимать, что если ты не обращаешь внимание, он тоже имеет на это право. То есть он тебя выведет в мертвое пространство и будет совершенно прав. Потом не обижайся. В основном люди, которые живут в этом мире, особенно женщины, не могут не учитывать присутствие рода присутствие своей семьи, но не имеют они права, потому что очень мало какие женщины не хотят создавать семью, не хотят иметь детей, не хотят продолжиться в своих детях. Очень мало кто. В основном это каждой женщине необходимо. согласны со мной? Согласны со мной. Я повторяю, это не сто процентов, но очень мало кто, основная часть женщин рано или поздно говорит, хочу семью. Хочу детей. Да? Поэтому, если перед ней будет стоять такая задача, то это единственное место, где она может реализовать вот эту свою потребность, это род и семья. Профессиональной кости ее дети не нужны. Государству ее дети не нужны. Ей нужны работники и воины. Она же не собирается рожать работников и воинов. Правда? Она собирается рожать человека. Она собирается рожать ребенка, индивидуальность. Вот ребенок как индивидуальность, как индивидуальность, интересен только роду больше никому. Поэтому если перед женщиной стоит такая задача, она должна прекрасно понимать о том, что пренебрегать отныне со своим родом и родом мужчины, которого она, этого ребенка собирается родить, она отныне не имеет права, какой бы она прекрасным профессионалом ни была, какой бы она великолепного, великолепного ума ни была и какие бы задачи духовного и творческого роста перед ней не стояли. Если она ставит перед собой задачу родить ребенка, то как минимум до того момента, когда ребенок не создаст свою семью, а ее жизнь, ее свобода ей уже не принадлежит. И ошибкой, изначально ошибкой, думать иначе. Как только в твоей жизни появляется ребенок, ты должен понимать, что будущее отныне принадлежит не тебе, а ему. А твое будущее закончилось в тот момент, когда ты приняла решение его родить. И не считаться с этим обстоятельством ты права не имеешь. И все остальное это химера. И эта химера очень здорово бьет потом по всем остальным потомкам. Потому что ошибки, которые совершили наши бабушки и дедушки, они как раз и заключались в том, что они не совсем правильно понимали свое положение. Не совсем правильно понимали. Давайте еще раз разберемся с этой иерархией, потому что это вопрос архиважный, если вы поймете сам принцип устройства, принцип этого закона и никогда не постараетесь увидеть его в реальной жизни, то есть вы себя обезопасите, вы себя убережете от того, чтобы совершать в жизни непростительнейшие ошибки. Вот смотрите, ваши, ваши семейные истории, которые вы разбирали, которые вы поднимали да, в своем сознании, они вас вывели на такие весьма интересные события в жизни ваших родителей, что в основном проблемы у бабушек, дедушек, да, у, то есть у прародительниц и у прародителей начинались в тот момент, когда они решили создавать новую ячейку общества, сериющую семью, не по правилам, записанным в роду. То есть не так, как велели родители. Типичнейший случай, когда женщина из достаточно состоятельной семьи выходит замуж за какого-то галаграция, типичный, типичный, тем более, что он был архираспространен в советскую репогу, когда официально социальные различия и кастовые различия были Но это официально, официально-то они никуда не делись. И эти знания сохранились только на уровне родов и семей, которые во всем окружающем остальном обществе назывались пережитками прошлого, то есть суевериями, пережитками прошлого, мракобесиями и всеми прочими клевами, на которые только было способно окружение. Но так ли это на самом деле, давайте подумаем. Для того, чтобы понять, правы или неправы была ваша бабушка, которая наложила проклятие на вашу маму бабу тоже бабушку да или дедушку да. давайте подумаем были ли у нее основания так поступать и почему она это сделала то есть опять понятие как перейдем к понятию зачем и тогда нам в общем-то станет многое понятно и поверьте это понимание поможет вам избавиться от этой проблемы так что вы приложите усилия да, и постарайтесь это понять это в ваших интересах итак смотрите что происходит в общем мировом пространстве. В общем мировом пространстве живет достаточно большое количество людей. Да, на сегодняшний момент аж 9 миллиардов человеческих особей. Ну, О той, о той эпохе, о которой мы сейчас говорим, было чуть, -чуть поменьше, ну, пусть их было 6, все равно. И на территории нашей державы тоже их много жило. Никакая система не может ухватить, что делает каждая конкретная особь в каждую конкретную минуту. Система смотрит и система считывает информацию пакеты, Точно так же, как ваш организм не знает, что делает клетка печени вашей в левом верхнем углу, она знает, что делает вся печень, а вся печень состоит из миллионов клеток. Вот система точно так же смотрит на всю остальную структуру. Для нее эгрегор семьи вашей, это определенный орган на теле. Да? Она не смотрит, что делает каждая клетка этого органа, она смотрит, как функционирует весь орган. Нормально функционирует, но ну, и клетки функционируют нормально. Внутри клеточного пространства идет какая-то работа и пусть она идет, потому что сам орган функционирует хорошо. Вот так смотрит система. Но тут внутри клеток появляется. Некая одна, мы знаем, к чему это приходит, когда появляется одна клетка, да, которая начинает вести себя не так, как запланировано, то есть не так, как положено органу. Работает не на той частоте, думает не так, да, живет не в том ритме, не в том биологическом темпе, то есть она сбивает с ритма весь орган, орган становится под угрозу. И система смотрит и говорит, этот орган больной. Его надо а, либо исключить, либо вылечить. Исключить проще, скажу вам честно, потому что таких органов плюс-минус, да, никакой гуманности выживает сильнейший. И ваша Грегорода в лице вашей Регины об этом прекрасно знает, но может быть не знает ни разума но тем самым внутренним пониманием, которое у русского народа называется чуй. Вот чую, будет плохо. И возможно не знают они всех законов, математических законов распределения потоков сил, не знают математических законов, уровня правды, естественно, ничего подобного они не знают. Это знали высшие иерархии, священнослужители, которые, понятно, своим прихожанам особо долго математические выкладки не давали, они не давали заповеди. Люди... Они говорили, живите так, а не будете жить так, значит будет вам плохо, потому что я вас прокляну и вы имею на это право. И таки был абсолютно прав, имеет право за неправильное поведение, потому что священник надзирал не над одним органом, как ваша региона, а над несколькими органами, живущими на, на определенном пространстве. Изначальная функция жильца и священника надзирать над вереной ему территорией. И сколько людей там живет, вот столько людей вместе с их семьями находится под его контролем. Поэтому его основная была задача дать людям определенные постулаты, заповеди, как им надо жить, чтобы система общая не отсекла их от себя, элементарно. И понятно, что не на математических законах он это объяснял, а на библейских заповедях, на каких-то притчах или просто кулаком по столу. А математические законы есть. Мы с вами не селяем. Да? Мы с вами можем говорить об этих математических законах. Мы немножечко в них разбираемся. Так вот с них и начнем. Есть определенное правило. Правило принадлежности к некоему григориальному слою. Григориальный слой, который занимает родов и семей, да, безусловно, он в нашей иерархической цепочке пищевой григориальный. Он самый низкий, самый простейший. По одной простой причине. Почему? Потому что не может быть в роду большое количество членов. Все, у всех есть ограничения. Ограничения это называется общая кровная связь. Да? Понятно, что когда в семье было в свое время там, по 8-10 по человек, этот вопрос как-то решался. Да? Но сейчас он в принципе не решается, потому что, дай бог, по одному, по два детей. А раньше детей было достаточно много, дети плодились, нажались, кто-то не выдерживал, кто-то умирал, у кого-то была хорошая судьба, у кого-то плохая судьба, но была выборка. Если из 10 человек трое умерло, 7 осталось жить, кому-то одному досталась очень хорошая судьба, кому-то одному досталась очень плохая судьба, всем остальным досталась так серединка на половинку, распределение по кривой Гаусса более или менее нормально, Рот выживет. Ему есть кого распределять по телу, по живому, по мертвому, у него есть выбор Регины, то есть у него достаточно большие возможности в этом мире. И вот он распределил как-то всех, и система начинает работать. Раз все ячейки в системе заняты, в ядре Регина, в теле те, кто рожает, те, кто плодоносит, в живом те, кто воюет, защищает, бегает, добывает, да, и в мертвом те, кто те, тем, кем жертва. Все на своем месте, все нормально, все знают свои функции, потому что Регина всем работу дала, все распределила, батюшка сверху бдит. И почти все хорошо. Но тут внедряется зараза, некая среда, неблагоприятная среда, которая называется революция, которая мешается вот так, которая сбивает нужные информационные ритмы с эгрегориального поля. Да, она говорит, что такое в мертвом пространстве человека, а может он не хочет в мертвом, а может быть ему надо дать шанс, чтобы он не в мертвом, и вытаскивает человека на совершенно другой уровень. Рушится структура рода. Понятно, что как личности, как индивидуальности человеку от этого хорошо, он получает второй шанс, он получает шанс изменить свою судьбу, он отрезает себя от рода, вернее его новый куратор, новый патрон отрезает его от семьи, которая ему вредит по сути, да? потому что в данном случае семья его уже обрекла на гибель, на неудачную судьбу, она его обрекла на то, что он тащит ворох проблем, которые наработали все остальные, то есть козел отпущения фактически. И тут система его выдергивает и говорит, мы забираем этого человека, потому что он нужен нам, у него будет теперь другая судьба. Человек, естественно, отрезается. Семьи. правильно, правильно. Семья могла бы себе заполнить новым членом, но это, это их же надо откуда-то брать. Да, начинается движение по структуре семьи. Человек родится из живого пространства, переводится в мертвое. Пошла вот эта вот игра в пятнашки. Родичи из тела переводится в живое и так далее и так далее и так далее. И таких ситуаций во время революции, во время войн они проходили каждый, каждый день, каждую минуту в семье могли освободиться какие-то ячейки да, и пойдет вот такая вот перетусовка перетубаться. Поэтому эгрегоры родов и семьи они очень уязвимы, они постоянно находятся под угрозой, что их сейчас разрушит, разрушит их целостность. А целостность- это залог выживаемости. Мы с вами прекрасно с вами знаем, что пока цела наша кожа, в принципе, да, можно ни на что не, не, не бояться, что тут же столбняк подхватишь да, от какой нибудь маленькой царапинки. То есть кожа это важно, целостность системы это за дело ее работы. И вот бывает, когда возникает внешняя среда, то есть всегда происходит некое внешнее воздействие, приходит некто, который нарушает общий ритм сбивки, сбивки всей системы. И вот это надо всегда помнить. Если у тебя начались какие-то проблемы, это всегда проблемы, идущие извне. Потому что в этом мире есть конкурентная борьба, твой род, например, да, занимает какое-то определенное информационное пространство, имея какие-то определенные права. И на эти права, на это пространство у тебя вдруг появляются конкуренты, потому что видишь, сколько народу, да? где на всех найти ресурсы? Значит, обязательно будут те, которые будут пытаться выжить тебя из определенной среды. Выжить весь твой род, не только тебя. Брать надо всю структуру. Соответственно, будет, будет идти воздействие. Одно из самых минимальных воздействий, которое может быть, это внедрение человека с низким потенциалом из другого рода, с низкими правами в род достаточно мощный крепкий, который нарабатывался очень долго. И как правило это всегда происходит по принципу, который вы здесь описали. Мужчина с очень низким бытийным уровнем внедряется в семью, где живет. Женщина, девочка с достаточно высоким жизненным потенциалом, то есть из хорошего рода. По правилу и закону, которые наши пращуры знают прекрасно, жена идет за мужа, то есть за раба, идущая рабой становится. Девочка, которая выходит замуж за человека низкого, подлого сословия переходит в его сословие, и если этот мужчина останется в этой семье, то соответственно поднимать его до своего уровня все остальные родичи будут исключительно за свой счет. И девочка это прежде всего. И чтобы спасти всех остальных, чтобы не забирать ресурсы у остальных живущих в роду, проще взять эту девочку, вывести в мертвое пространство и сказать, катись -то". Любовь у тебя, катись. Хочешь за раба, иди за раба, только все остальные от этого страдать не должны. Так, не так так ли уж не права была Регина, которая посмотрела на эту неземную любовь, как на угрозу всем родичам. И сравните, и содрогнитесь. Вот жизнь одного человека, а вот жизнь всех остальных. Как бы вы поступили на ее месте. Пожертвовали бы всеми остальными ради одной неземной любви Ромео и Джульетты. Вот то-то и оно. Таким образом, девочка это выводится на совершенно законных основаниях. Она свой выбор сделала, она глаз у разума не внемного, никого в общем она не послушала и ушла за своим любимым, потому что любовь для нее стала высшей ценностью. Дальше она имеет. На этом уровне все испытания, которые положены человеку, пройти на уровне любви. А все почему? Потому что поток любви, о котором идет речь, иерархически очень сильный. И удержать его может только сознание с очень высоким бытийным потенциалом. Очень высоким потенциалом. Про потоки я вам рассказывала уже, да? нет? Давайте еще раз про потоки. Иерархически выше всего находится поток творчества. Это поток творения, поток, на котором делается бытие. Распределяясь в нашем мире, в нашей реальности, он разделяется на две составляющие, поток любви и поток знаний. Поток знаний, в отличие от потока любви, обладает особенностью, там информационная компонента достаточно велика, здесь энергетическая компонента достаточно велика, то есть идет разделение на энергию и информацию. Эти два потока, в свою очередь, здесь уже в земном виде, через эгрегориальные структуры, преломляются еще на два потока, на поток власти и поток удачи. И тот, и другой. Просто пропорции этого разделения разные во всяком случае. Поток знаний имеет 80 процентов потока власти и 20 процентов потока удачи. Поток любви имеет 20 процентов потока власти и 80 процентов потока удачи. Вот здесь вот внизу находится поток денег, который порождается не силами, а самими эгрегориальными структурами. И внизу вот здесь вот находится поток здоровья. 7 сил, семь 7 потоков. Поток здоровья идет от рода и семьи, Поток денег зарождается, формируется, распределяется на уровне государства, А вот это вот все потоки, которые формируются на уровне будхиала и атманного пространства, хиала и атман. То есть вот эти вот основные семь потоков сил. Соответственно, если девочка заявляет о том, что она желает, Взять поток любви. Осознание а ее было вот здесь, вот на уровне права на поток здоровья. Представляете, какую ей надо пройти трансформацию сознания, чтобы стать достойным потоку любви. Потому что это очень высоковибрационный поток. Сознание должно иметь огромнейшую бутильную массу, чтобы его удержать. Пример. Это сознание уровня матери ТРС. Вот такого уровня. Сможет, сможет ли 18-летняя девочка, которая просто влюбилась, которая свою либидо описала как любовь, сможет ли она достичь этого потока, сейчас сразу ее взять? Конечно нет, но она заявилась. И поскольку эта заявка достаточно благородная, ей говорят хорошо, и пройди все испытания, которые должен пройти человек, чтобы наработать бытийную массу такого уровня. Потому что бытийная масса нарабатывается только проходя через определенные тестовые испытания, которые называются жизненные катастрофы, проблемы, горе, умение сострадать, умение принимать человека таким, какой он есть, а не таким, как тебе хочется его видеть. То есть вот этому всему ты научись, и тогда будешь достойный потока любви. А рот уже, естественно, все, рот тебе в этом вопросе помогать не будет вот абсолютно никогда, забудьте это. Достижение, движение туда, это исключительно индивидуальное дело. Если род берется тебе помогать, значит, ты, он говорит, ну, мы с тобой все вместе пойдем до какого-то определенного перекрестка, да, все вместе будем переживать твои проблемы. Кому оно надо? Никому оно не надо. И поэтому род, естественно, выводит. Скажите, вы знаете таких людей, которые такие туда дошли? Как говорят у нас в Одессе. Я вот такие лично не знаю, что-то мне пока не встречается, которые действительно туда дошли. Уйдя за любимым босиком, пришли, там, чтобы к 70 годам сохранить вот точно такую же любовь и нежное отношение, и действительно стать тем, кто достоин этого потока. Ну, в книжках, ну в кино то. Они могут остаться вместе, но это не значит, что сохранилось, да? Конечно, конечно. Люди, в которых есть любовь, это видно. Это видно. Таким образом, ваша прабабушка, поступив тем способом, который она поступила, имела на это все законные права. То, что она сделала, называется проклятие родом. И в книжке об этом очень подробно описано. Напомню вкратце, проклятие родом, это когда род выделяет одного провинившегося члена и ради спасения всех остальных он выводит его за пределы рода. То есть либо в мертвое пространство, либо вытекает, отдает совсем. Рот проклинает не ветку, никогда не ветку. Проклинает только одного единственного человека. Поэтому его потомки вполне могут совершенно спокойно под проклятие не попасть. Могут не попасть, да? Но... Могут и попасть, если это заранее оговаривается непосредственно проклинающим. Тот, кто проклинает, тот, кто изгоняет, обязательно должен принести какую-то словесную формулу, то есть за что и на каких условиях. И, как правило эта формула всегда вылетает, что называется спонтанно, что называется вот как, как, как положила. И возможно вполне вероятно, что в формуле, которую произнесла когда-то ваша прабабушка или еще кто-то. Звучала такая фраза, что не только ты, но и все твои потомки женщины, да, и твоя дочь испытала тоже, например, что испытываю я. Достаточная формула, чтобы проклять как минимум два поколения. И так далее. То есть от формулировки, конечно, очень много чего зависит, но поскольку вы ее не знаете, конечно, понять это тяжело. Понять можно только по эффекту. Понятно, что любое проклятие оно выдается в сердцах. И оно сработает только в том случае, если человек, который проклинает, имеет на это право. То есть вообще в двух случаях. Либо при соблюдении всех ритуальных условий, но они слишком такие тяжелые достаточно, да, в книге они описывают, то есть должен быть священный предмет, должно быть определенное место, да, должна быть четкая формулировка за что да, и, и, и, так далее, и так далее. То есть вся, вся атрибутика и она в некоторых случаях является обязательной. Но проклятие иногда срабатывает тогда, когда человек проклинающий просто имеет на это право. В каком случае он имеет на это право? Иерархически он находится выше вас. Выше вас. Иерархически он имеет на это право. Например, регии народа находятся иерархически по отношению ко всем остальным родичам, в отношению выше их, но ниже, например, к эгрегору государства. То есть ниже царя-батюшки однозначно. Это государство да? она не может. не может. а вот государство ее очень даже запросто. А государство то, которое проклинает Регину, проклинает и весь род. Поэтому да, на будущее, если вам надо будет справиться с кем-то, с каким-то родом, да, не надо отщелкивать их по одному. Достаточно взять Регину. Регина это ключевая фигура, поэтому она как матка должна беречься всеми. А обычно семьи, особенно после Октябрьской революции в последнее это время, выработали такой метод мимикрии, они скрывали свою Регину, то есть Регина была незаметна, то есть незаметно было, что она Регина. То есть у нее была какая-нибудь не родственница с служнной глоткой, которая перекрывала ее и делала вид, что главная в семье она, а на самом деле это вот эта вот старушка, которая сидит под образами и что-то там шепчет. Вот как раз это была она, а не ее голосистая сеструха. Это, это такой метод мимикрии, потому что система вычислит очень сильное сознание. Но вычислять каждого, вычислять всякий раз, никаких ресурсов не это а человек, который голосит много, как правило, он очень такой выпуглый на поверхности. Да? Поэтому, скорее всего, отчелкивать будут именно голосящего Кирина, они а а а истины. Вот. Но вот эти вот методы, методы конспирации, они, в общем-то, нарабатывались с учетом, с учетом необходимости. Да? То есть сознание любое живое мигрирует под окружающую среду ради спасения своей собственной жизни. Поскольку мода, а именно уровень стихийного эгрегора, сделал так, что семейные ценности стали совершенно непопулярны за последние несколько лет, то есть он обнулил семейные ценности вообще, тем самым он ослабил функции семей и родов в этом мире вообще до санитарного минимума, совсем до санитарного минимума. И даже если род начинает развиваться, даже если он начинает усиливать себя, Ему всегда бывает очень сложно подняться, потому что, чтобы род поднялся, семейные ценности должны быть доминирующими в каждой голове, абсолютно в каждой, в каждой голове каждого родича. А этого достичь невозможно, поскольку все остальные родичи, кроме желающего поднять свою роль, живут в обычной социальной среде, в которой семейные ценности не поощряют. Поэтому то, что роды находятся на самом нижнем иерархическом уровне, это совсем закономерно. И лучше вам скажу, скорее всего, ситуация будет усугубляться еще хуже. Факторы, которые там усвидетельствуют, это постепенное разрешение однополых браков, что просто с одного удара, это же не семья. Любая, любая семья творится для продолжения себя, а тут сам факт нарушается. Сам факт нарушается, Значит, и, соответственно, изменение самих семейных ценностей, самого принципа семейных ценностей, которые происходят у нас сейчас в нашей жизни, нарушение элементарных законов, законов не смешения кровей. Да? То есть черненький девочка, девочка с беленький мальчик, это, это нонсенс, это исключено, да? когда-то по древним законам того пространства, в котором мы живем, но сейчас мы живем в толерантном обществе и это толерантное общество нас настраивает на то, чтобы это было нормой жизни. Но знаете я вам так скажу, моды проходят. мода на толерантность пройдет тоже. а дети, рожденные в кровосмесительном браке останутся. И это клеймо навсегда, потому что древние силы, которые вот все весь процесс контролируют, они этого никогда не прощают. никогда. Это уже все, это, это, это изгои. Изгой. Нельзя смешивать крови различных раз. Нельзя. Ну, это ну, вот пара, просто... Это касается рас, Это касается раз. Именно раз. Негр да. с белым. Да, Нельзя-то. Или с белым, да. желтый с белым. Желтый с белым. какое-то время. Вот это вот, они же все равно... Как бы, это мы с вами не знаем, а они, не они не будут этого знать. Они, да, они получат да, за нет. это все равно. Да, к сожалению. но Я вам так скажу. Они не знают это сейчас. Мода на толерантность пойдет. Потом придет другая мода. Мода ⁇ это инструмент, который заставляет людей поступать так или иначе. Та мода, которая есть сейчас, она говорит, вы должны забыть о самом факте существования семьи. То есть в том старом ортодоксальном смысле. Мода тебя заставит это забыть. Это останется очень тайным, очень сакральным знанием, которое будут знать только единицы, только избранные женщины. И передавать их, И передавать их точно так же вот так вот шепотом, потому что это тайна-тайна. Это не должно знать все, это нужно знать единицы. Хотя я считаю иначе, но система считает, что должно быть именно так. Ну, например, моя пробовушка этого тоже не знала. Боюсь, что знала. А, ну, может быть, ее мама знала, но вот начиная вот с нее уже... Значит, начиная с революции эта, эта информация ну, да, легла под да. Да. а раньше, раньше знали прекрасно, во всех старых семьях, которые держат фамилию, которые, вот, у которых была фамилия, да, которые говорят мы такие, да, да, да, они в этом знали великолепно, И нарушение этих законов но оно было недопустимо, знаете, вообще в принципе недопустимо. Просто зачем нужен этот механизм, Я объясняю вам на будущее. Может быть, вы этот процесс не застанете, но дети ваши и лучки они будут при этой ситуации жить, а ситуация складывается таким образом, чтобы общество было более управляемым и чтобы оно правильно расслаивалось на касты, не должно быть кровность цепляющей силы, которая может воспрепятствовать этому рассланию, потому что расслоение на касты идёт, должно идти не по принципу крови, а по принципу мозгов. Да, так, было по по так было только по крови, принадлежишь там к строганому, mm -hmm. все молодец, принадлежишь к Тюткерам Загунайским, тоже молодец, принадлежишь к Дзингельшухерам 21 человека. Mm -hmm. Да, да, там пойдет совершенно, совершенно четкое расслоение общества. И вот чтобы этого расслоения было не по крови, то есть расслоение должно быть. Касты должны быть, никуда касты никто никуда не денет. Но принцип прихождения в эти касты должен измениться. То есть принцип крови должен быть убран. Тогда вы будете распределяться по касты по другому принципу. По принципу лояльности державы, по принципу знаний, по принципу ума, по принципу глупости. Неважно. Да? Главное, же какой угодно принцип введи, и он будет работать в каждую эпоху по-своему. Это все лишь программа. Но есть, мешает внедрению этих принципов только лишь заповеди крови, которые говорят, если люди кровники, значит они связаны. Значит эту кровь надо разорвать, хотя бы чисто формально. Советский Союз дал хорошие показатели в эксперименте. Да? Это действительно можно сделать. То есть, в принципе, люди на это готовы пойти добровольно. Почему это можно сделать? Потому что все добровольно соглашаются. Последствия этого шага всегда негативны для человека и для, для системы великолепно, а вот для самого человека нет. Потому что по кровной связи можно поддерживать информационную связь. И только кровная связь, услышите меня, только хорошая кровная связь и хорошая родовая память дает человеку истинные права в этом мире, не иллюзорные права, данные государством. Вот ты чиновник, вот у тебя машина, вот у тебя дача, вот у тебя кукарача, вот у тебя там зарплата. Да? Так он из этих чиновников вылетит, и где всё, и больше нет ничего. А если у тебя есть право по крови, ты из каких чиновников не влетай, ты все равно поднимешься. Ты не здесь, так там, не там, так в другом месте, потому что это право, которое есть у тебя в сознании. Но это право должны иметь единицы по, скажем так, по всеобщему замыслу. Поэтому если вы это право в себе сохраните, если научитесь его культивировать, то вы в этой конкурентной борьбе, борьбе за ресурс в этом мире, через некоторое время будете в более выигрышном положении, будете в большем статусе победителя, надо только эти права к себе подтянуть, надо их к себе вернуть. А для этого надо знать историю своего рода, знать, кто кого за что проклял, если такое было, да? и обращаться непосредственно не к тому, кому прокляли, а тому, кто проклял. Вот он как-то положил проклятие, так и может снять, потому что такого закона. проклятие снимает только тот, кто положил. А если проклятие положено, а человек уже выскакивает, ну, положил на невестку, а да. невестка потом выскочила из этого рода, проклятие остается? На, на ней воду. остается однозначно. Она складет на личность, да. а эти на личность. Это имеется в виду проклятие рода, родом. Да, род проклинает одного из своих членов, всегда за какую-то провинцию, чтобы род, здорово живешь, вышиб из своего, своих рядов кровника, который саму суть рода поддерживает, связь по крови, должно быть очень серьезное основание, поверьте, очень серьезное основание. И мгновенная ярость, например, отца, да, который запрещает тебе выходить замуж за какого-то там... Васю, да? при этом при всем, что ты этим летом обжималась из Пети, из Коли, и отец сделал еще вот этого всего, со слеп на один глаз, а вот на этого Васю он взбеленился так, как будто он его враг личный, так вот, вот это его внутреннее чутье говорит о том, что если она сейчас это сделает, то хана будет всем, то есть у нас у всех начнутся проблемы, причем большие, причем нерешаемые как правило. Да? За что еще род может проклясть? За нарушение, как правило, всегда за нарушение каких-то его прав. Если нарушение прав случается всегда в случае, когда кто-то из родичей допускает, то есть открывает ворота ворам, да? то есть допускает внешнее воздействие, приводит в дом кого-то, кто забирает эти права. Это может быть кто угодно муж, жена, подружка, новый бизнес, который ты открываешь, например, да, новая религия, которую ты вдруг начинаешь исповедовать какой-нибудь баптизм да, и так далее. То есть это все может являться угрозой целостности рода. И род- это информационная структура, которая думает самостоятельно и совсем иными категориями, чем человек, поверьте, Род, если считает, что вот этот вот поток информационный, который сейчас внедрился в дом, является потенциальной угрозой, а может быть даже и не только потенциальной, а уже и реальной угрозой для всех проживающих на этой конкретной территории и всего семейства, связанного с ним, и может являться угрозой, выбирает родича, от которого зависит принятие решения, Регину или близко связанных с ним. И этот родич начинает вытворять такие поступки, которые впоследствии логикой не объясняются. Это эффект вот такого резкого программирования, когда род уже не стесняясь в средства, внедряет в голову программу. То есть это называется чистое зомбирование. Это безвыходная ситуация, когда надо руками человека убрать из пространства того, кто является угрозой. И у человека резко меняется, поведение, резко меняется отношение. То есть человека как подменили, как говорят в народе, он совершает поступки, на которые никогда в жизни до этого не был способен. И после того, как добегается результата, он опять становится Сам. самим собой. Более того, он может каких-то событий даже не помнить. То есть если ему через некоторое время помнит, что вот это вот сделал, когда? Не было. Не было, не было. Если я не помню, значит этого не было. На самом деле все было. Повспоминаете свои жизненные истории, вы много примеров найдете подобного странного поведения людей. И речь идет именно о старших родичах, от которых зависит целостность семьи, Регина и близлежащие с ней. Да? Вот так вот бывает. Причем эгрегор рода сам может выбрать, кто будет исполнителем его воли. По какому-то своему параметру он выбирает. Таким да? образом он удаляет непосредственно вредоносную программу в виде пришлого человека или системы, и возможно удаляет также и носителя этой системы, тот, кто открыл ворота, то есть тот, кто пустил заразу в пространство, выводя его в мертвое пространство и далее вообще за пределы. Так тоже случается. Как правило, род всегда действует автоматически через свою регину и через близкое к ней окружение. Регина, которая понимает, что она Регина, она так понимает, что с ней происходит, то есть все ее вот эти вот внезапные решения, все ее понимания, все ее непонимания, она непременно свяжена с, вот, с происходящим в роду, и будет это правильно оценивать, и будет правильно анализировать, но как правило женщины сегодняшнего нашего поколения, будучи Регинами, не знают об этой своей особенности, и поэтому их поведение очень многим может показаться достаточно странным. А поскольку они сами не совсем понимают то, что с ними происходит, то их отношение к себе может показаться в этом ключе достаточно странным. И Надо быть, просто знать всю эту систему, знать это понимание, чтобы верно оценивать странное поведение своих окружающих родичей. То есть есть причина, и есть следствие. Все эгрегоры живут, опираясь на эти алгоритмы. Есть причина, и есть следствие. Каким результатом устранить причину и, как правило, следствие, Грегоры не будут никого спрашивать, у них нет морально-этических норм. Они сделают так, как удобно, с минимальными энергозатратами и с максимальным эффектом. Если надо убрать того-то из ручья, они уберут, получится в том числе и в какой-то исхода. Это последнее средство, на которое идет рот, но тем не менее он готов даже будет пойти на это, чтобы все остальные. Лучше обрубить больную ветку, чем потом убить все дерево. Согласны? Mm -hmm. Согласны. Вот проклятие рода ⁇ это исключение из родом, это исключение из своей структуры заболевшего родича. Заболевшего вируса носителя. Да? Всегда бывает только так. Если Родич выздоравливает, он совершенно легко может вернуться обратно. И скорее всего его примут, потому что в роду каждый, каждый, каждый цель. Каждый. Обязательно. И повторяю, это очень редко когда бывает и пролонгируется, и распространяется на всех, на все поколения проклятых. Обычно проклятый родом это один человек, а его дети могут быть в полном достатке. А вот когда это идет распространяется на поколения, то можно говорить о том, что проклят не человек, проклят род. Непосредственно вот, вся Что тебя может колбасить там? Mm -hmm. вот. То есть такое начало со мной происходить. Я падала, даже чуть ли как с потери сознания. Mm -hmm. вот, Постоянно где-то спотыкалась. В общем, вот такое, когда я пришла, вот сказала вот этому руководителю, который вот. А, я сильно ударила руку, там ободрала, ну в общем она сказала, что это по женской линии, mm -hmm. вышел какой-то, как бы дух, ну то есть как бы вытянула я на поверхность, mm -hmm. что с этим нужно дальше как бы работать, mm -hmm. вот он, вот, то есть вышла моя тетя, которая повесилась, mm -hmm. только из-за того, что у меня непринятие идет ее поступка. Я ну, как бы не могу его принять и, и понять. Вот. Ну, что с этим работать. То есть, в принципе, какие-то проблемы, ну, как я понимаю, можно, ну, как вы бы относитесь к этому методу? Сама как бы я не была вот, участником. Ну, Знаете, так, я вам, честно скажу, я вот к психологическим таким групповым мероприятиям да, отношусь достаточно говоря угу. Все зависит от специалиста, который его дает. Насколько мне известно, расстановки сейчас дают все, кому лень, но, да? Да. поэтому я не могу абсолютно точно сказать, насколько эффективна или неэффективна была эта работа. Я знаю, что она впечатляющая бывает mm -hmm. очень часто, да? но доводит ли мастер до, необходимого, до необходимой точки, необходимого результата людей, которые приходят на эти расстановки или нет, этого я, как бы, никогда нельзя гарантировать, Все зависит от мастера, поэтому Однозначно да и однозначно нет, здесь сказать нельзя. Вообще во многих случаях все зависит от мастера. И плюс от того человека, насколько он подготовлен, насколько ему это надо, насколько он смог прочувствовать. Ну, опять же, все это Знаете, не. Знаете, один из самых классных психотерапевтов, которые когда-то попадались мне, скажем так, на моем долгом жизненном пути, был один мужик, инвалид, он инвалид от рождения. То есть он в инвалидном кресле с малолетичества посидел. Он мог решить психологическую проблему, глубинную проблему клиента, просто разгадывая с ним хротвор. Все зависит от нас. Продолжим. Итак, проклятие Роза это проклятие целой информационной структуры. Принцип, по которому это несчастье может случиться, непосредственно со всем родом, здесь тоже достаточно прост. И никто не имеет права проклясть просто так, да, уж тем более целый род. Проклинающий должен иметь на это право. <coughs> Что дает такое право? Либо смертный грех, который совершает кто-то из родичей, и тогда имеет быть право проклята вся структура. Под смертным грехом в данном случае здесь подразумевается убийство некоего вышестоящего лица представители царской крови, либо представители жреческого сословия. Это самые высшие уровни в нашем, в нашем мире. И в том и в другом случае убийство подобного уровня людей нарушает всю целостность всей системы. Всей. То есть, если потоки сил идут и перенаправляются сквозь сознание эгрегоры и сознание людей, и это прогнозируемая система, и система в зависимости от этого простраивает дальнейшие шаги, дальнейшие события, дальнейшие и катастрофы и не катастрофы, все, что необходимо, система сделать для развития, она простраивает, опираясь на очень мощные сознания человеческие. И самыми мощными сознаниями считаются сознания служителей. Они, как правило, всегда максимально стабильны. И это идет по праву, праву духа, то есть по религиозному праву. И либо по представителям царской королевской крови, которые имеют это право как раз по праву крови. Это право, которое передается по наследию. Во все времена считалось, что именно такие фигуры являются ключевыми над полотне мироздания, и эгрегориальная система, система будет, простраивая себя в будущее, в основном опираться именно на эти личности. Поэтому убийство одной такой личности сбивают с ритма всю систему, да, и системе приходится подтянуть огромнейший ресурс, энергетический ресурс для того, чтобы пересчитать все причинно-следственные цепочки, все, все алгоритмы дальнейшего развития, потому что система не должна ставить себя под угрозу разрушения, полного разрушения всей системы только из-за выбытия одного члена. Здесь тот же самый принцип, соответственно, этот энергетический потенциал надо откуда-то взять, и он берет из структуры, которая который принадлежит убийцу, да, то есть виновник процесса. А поскольку энергии одного сознания не хватит на решение этого вопроса, по правилу крови, по правилу кровной связи тянется со всех остальных. И как правило, весь род считается проклятым в данном случае, потому что их время, их жизнь, их энергия уже отданы в оплату вот этого греха. Поэтому она считается проклятым, они нарушили обязательства. Их судьба личная им больше не принадлежит. Да. -Да. Так, там, в смысле, вот, что Здесь, было, Здесь пострадали и исполнители, и заказчики, но исполнители пострадали в большей степени. Потому что заказчики тоже действовали почему-то то Там была борьба одной системы с другой системой, и системы на своем уровне разбирались сами, а вот люди должны были платить по законам людей. И поэтому соответственно те, кто непосредственно убивал, были в их жизни пошли в оплату первыми, их жизни, их потомков и всех живущих родичей, то есть весь род пошел под проклятие. Если бы этой энергии не хватило, то, соответственно, пошло бы дальше по заказчику. Да? этой энергии хватило. Там их много было. И каждый представитель своего... Ну да, да там... mm -hmm. несколько родов получилось. Несколько родов, да. Все. Вот. Всех, все, кто прямо или косвенно были связаны, даже водитель, который ну, ездил да, потом эти да, он тоже -то прямо или косвенно, такой. у них у всех потом была такая судьба, что лучше, лучше да. Это как, как было какое-то что-то такое волшебное, а сейчас вот вы все это объясняете, как бы это так Да, как это не мистика, это математика. Да. Это математика. Энергию надо откуда-то взять. Закон сохранения энергии еще никто никак, еще не отменял. Да? Если откуда-то убыло, значит обязательно куда-то прибыло. И наоборот, если где-то прибыло, значит обязательно откуда-то убыло. если системе надо взять энергию, она будет брать из самого доступного источника. Самый доступный источник это виновник. Род может быть проклят более вышестоящей структурой за невыполнение каких-то определенных законов в этом мире. И В данном случае этой структурой может быть, например, религия, то есть она подвигает анафими человека за нарушение тоже, опять же, за клятву преступления. Что такое клятва преступления с точки зрения церкви? Да, тоже мне хочется вам это объяснить. Когда человек проходит обряд крещения, он вписывается своим сознанием в эгрегор в той религиозной структуры, которая ему этот обряд провела. Обряд крещения это обряд, что называется, принятия в семью, только в данном случае духовную христианскую семью. Соответственно, там начинают распространяться все те же правила, что и в семье. Есть Регина, есть. Тело есть живое, есть мертвое. Человека принимают в семью. И вдруг человек начинает всем своим сознанием, всей своей деятельностью этой семье вредить. Соответственно, семья имеет право исключительно вывести в мертвое пространство. Духовная семья христианская выводит эту овцу в мертвое пространство в свое. А поскольку защита, которую дает христианская религия, она достаточно сильна. И Крещение происходит в младенческом возрасте, то есть идет работа по принципу я тебе даю, потом ты мне отдашь, вот да, говорит, да, я тебе даю, то есть до того момента, пока ребенок не встал на ноги, он пользуется энергетикой, пользуется духовной защитой этой системы. Но после того, как он совершает некий поступок, из которого система говорит, я тебя исключаю, начинается извините, отбивка баланса. И выясняется, что он задолжал, то есть система дала ему энергии, силы, защиты больше, чем он успел до этого времени отдать. Он начинает из его изымать. Рассчитывает его потенциал сознания по своей математической формуле, выясняет, что этот потенциал много в ближайшее время не отдаст. Но у него есть те, кто за него поручился, его крестные родители. У него есть его собственные родители, которые связаны с ним по крови. Значит, все сейчас пойдут по этой ссылке. и начинается изъятие энергии по этой связи. Сначала идут крестные родители платить, потом идут свои родители платить. Но если там уж не хватает или их уже нет в живых, значит, со всех живущих просто. У тех, у кого есть еще время жизни, потому что эгрегоры питаются временем, которое есть у человека. Это по, сознанию, по его сознанию, по, по уровню его сознания. его. сознания. То есть если у него низкая бытийная масса, понятно, что много энергии и времени он отдать не может. То а если, если у него например, много... Отдавать, у -у -у. Да, если я пониму вот уровень своего сознания, то у меня хватит, чтобы моих да. родственников не, да. Знали, да. не чем выше уровень сознания человека, тем в большей степени есть надежда, что все остальные за него рассчитываться не будут. Яркий пример, Лев Толстой, которого подвергли анафиме, и никто из его родичей не пострадал, потому что он нещит было такого масштаба, что он не только христианскую церковь может накормить, а все остальные тоже. их с не будет. Да? Но это, как правило, бывает крайне редко. Обычно анафеме подвергаются люди, ну, скажем так, с не очень высоким уровнем сознания. Вот. Церковь может проплесть да? и тогда это дело тоже распространяется народ. То есть опять же тот же самый принцип, если твоей энергии, тебя лично прокляли, но твоей энергии рассчитаться не хватает, а проклятие запоминаю можно только за дело, никогда нельзя просто так, за обиду нанесенную тебе, за нарушение клятвы, за нарушение договора, за оскорбление вышестоящего по иерархии, то есть за это тоже можно схлопотать проклятие. И если энергии твоего сознания расчетной не хватит для того, чтобы до конца жизни рассчитаться, именно с это дает основание, то, что все остальные родичи, близкие с тобой и максимально связанные с тобой, которые готовы добровольно вступаться за тебя, то есть те, которые тебя элементарно любят, они тоже пойдут под расчет. Если их энергии не хватает, значит потом будут браться все остальные. Вот по такому расчету идет компенсация. Какой вывод вы должны из этого сделать? Прежде всего, знаете правила, знаете законы, если вы не знаете, кто перед вами, ужестоящий, нижестоящий, просто остерегитесь и хамите, да, пока не узнаете точно. Ну, остерегитесь, не надо, зачем нарываться, что не называется. Я такой человек, правда, искатель. И я, в принципе, мне бывает все равно, кто-то с стоит. Вот с этим чувством надо справляться. Да. Потому что да, потому что четкая интуиция, которая в данный момент тебе говорит, кем можно, с кем нельзя, это показатель сознания, которое поднимается над уровнем всех остальных. Которые не идут за сиюминутными желаниями. Иногда могут и вот так вот сделать, да? Но при этом одним своим поклоном спасти очень многих. То есть просто подумай, прежде чем скажем так да, как бы удовлетворить свое желание высказать о собеседнике, кто он есть такой, да, ты просто подумай о том, что могут быть последствия, которых ты пока не знаешь, но эти последствия вполне вероятно ощутят на себе твои дети. Ты просто вспомни об этом да, и попридержи ну А в таком плане, что есть какие-то такие вещи, когда все знают об этом и молчат, закрывать на это глаза. А, но ты это не за... а ты никогда не задумывалась, может, у них есть основания так делать? Может, это у них чуйка так работает? Да? У стольких людей. Да, у стольких людей, представляешь, если вся рота не в ногу, а бывает так, что один поручек много, вся а вся рота в, рота не в ногу. Вы сейчас говорите о том, я сейчас опять же поднимаю вопрос, мой сын сейчас в армии, вот я приехала, туда и вижу и он рассказывает о том бардаке, который у них происходит mm -hmm. и я естественно возмущаюсь, что я сейчас найду корреспондента, сейчас пойду mm -hmm. в прокуратуру и все в этом Ой, роде. сын сейчас получает опыт, как выжить в бардаке, понимаешь, как выжить в бардаке, потому что бардак это часть системы. Он сейчас получает определенный опыт, может быть стоит подумать, что этот опыт он больше не получит нигде, только там. А этот опыт нужен ему в жизни. Ой, ты, можешь, ты ему лучше помоги пережить это, чем уберечь по, материнской, по материнскому желанию закрыть свое не, не, не, не то, что его закрыть, а просто вот мне хочется вот порядка, чтобы было все по справедливости, все ходили там в заряды, а не только он один, угу. чтобы он мог. Ныть. Он должен научиться сам отстаивать свою посадь. Вот, вот это в нем и проблема, что я ему <свят> пишу, <свят> не бойся там говорить, отстаивать свои права, защищать иди говори не молчи то есть в таком плане ты там один и я тут совершенно в совершенно другом месте я не могу звонить без конца да. выяснять и и так далее а он не умеет вот а он сегодняшнего дня он, он не, не умеет либо есть да. хороший шанс этому научиться либо отстоять силой свои права либо хитростью научиться ну получается я вот опять же мужа задавала вчера говорю, в кого он такой трус подправит? Просто трус. Ты его оскорбила мужа. Ну, потому Ты что ему, убегнула. У мужа тоже есть эта проблема. Конечно. Я, вот, я такая поеду бой. Как бы ну, человек аффекта. Если нужно, будет. Даже за мужа я ему сказала, если мне нужно, я полезу, я буду драться. Это пойми, с человеком... Каждый человек приходит сюда научиться своему. У -у -у. Каждый приходит со своими комплексами и проблемами. И ситуацией человеку. Под... По большей части даются для того, Именно, чтобы он да, научился. Да, да. Если он не научится сам, никто за него этого не сделает. И твоя воинственность, вот ты этому научилась, а они нет. Но они должны сами. Ты можешь только помочь, поддержать сказать, ну посмотрите, я же жива, но и вы выживете, ничего страшного не будет. Я пишу без конца да. эти тексты ему, как нужно, вот вселяя на него mm -hmm. в надежду, что не надо ничего бояться, mm -hmm. что должно быть, то и будет. Ну то есть не надо. Найди правильный место. Плюс я ему, опять же говорю, это твоя карма, которую ты должен пройти. Правильно. Я не проживу ее за тебя. А он, он чувствует вот эту поддержку, и он перекидывает на нас все его проблемы. Значит, ты о, о чем это говорим? Надо перестать поддерживать. Намерениями да, надо, надо перестать намерения. поддерживать. Надо сказать, сынок, ты мужчина или где? Давай ты решишь этот вопрос? Писала да, там и как, и так, и так, и так. Там свои законы, там иерархия. Да, У меня просто два брата, а не два военных врача. Там иерархия, и в этой иерархии нужно научиться быть мудрым. Вот, настолько вот, просто... Своя система. Там система не просит, не другие, жизни, методы, там. другие методы методы в гражданском обществе не подходят не для выживаемости вообще. там. Вот. И я понимаю, что ему очень сложно, mm -hmm. но это для мужика испытание просто, mm -hmm. большое, приличное испытание. Если он его пройдет вот, в жизни вот у него попрёт. У который это не прошел, 25 mm -hmm. лет да. человеку вот он не нас действительно да? так остался. Вот его надо туда пнуть, вот я бы его пнула даже. Угу. Но вот это а вообще это ужасно. Ужасно. ужасно. Лучше мужчина, мужчина, который не умеет жить на войне, не мужчина дело в том, что мы его туда, как определили, можно так сказать, опять же за деньги, потому что он не должен был идти по здоровью в армию. Вот в чем дело. То есть фактически мы его насильно туда, опять же, чтобы пройти Давай, силу, не не чувствовали, чувствовали, не эту да. школу для да. того, чтобы хоть чуть-чуть он стал другим человеком. Можем, То есть как эту как школу можно. пройти, а он ее не проходит и у него, он уже получается в четвертой части, mm -hmm. и у него одна и та же проблема, mm -hmm. Дедовщина его бьют. Его бьют, бьют и бить будут, и вот он думает, если мы перевели его уже в свой город, там где он родился и что он, он там так рвался туда, боял, ну, я ему говорю, а да ты хоть на Луну полети, та же проблема у тебя, пока ты не пройдешь эту ситуацию, говорю, и тебя будет везде бить, ну то есть вот это вот эти отношения неустанные, которые у него возникают. Вопрос а у, у новичков, всегда, новичков всегда будут бить. А вы просто посмотрите, когда он станет дедом на его поведение. Нет, а он, так, он нет. уже дед. Он, он дед в том плане, что вы знаете да, ситуацию на Украине, э, значит, э, те ребята, которые должны весной были уйти, <сасых> они не ушли. Получается, деды, те старые, <сасых> которые, они остались. Естественно, они ничего не хотят делать а он, получается, весной призыва вообще не было, нету новобранцев, а он из, как бы, из последнего призыва он уже служит 10 месяцев, он уже давным-давно дед, но он так же самое, как в виде шестерки, да, все им делает, Потому да, да. что не прошу, не прошел. Дед ему сказали такое. Он мечтал ощутить себя, да, вот на месте это, и он не попадает на это место в вот, общем дело. Ну, ну, и... Это вообще хороший опыт, да, mm -hmm. что. Если тебя сегодня бьют, да, и у тебя есть завтра возможность встать на эту позицию, не особо не рассчитывай на это, потому что все может измениться. он да? тоже не знал, что такая будет? Да, вот такая. Он должен научиться делать правильные выводы. Да? А вы ему должны просто помочь, задавая вопросы. Он должен задавать вопросы, а он должен на эти вопросы отвечать. Так только таким способом человек научится делать правильные выводы. Если вы будете давать ему бесконечно готовые алгоритмы, Ничего не получится, потому что это ваши алгоритмы, а он должен будет наработать свои, к сожалению. Ладно, продолжаем. <свят> <свят> Таким образом возвращаемся к вопросу проклятия. Проклятие родом и проклятие рода, в принципе у них одна и та же причина, вина. Просто вина на каждом уровне разная. Если род проклинает своего члена, это вина перед родом. Но если проклинается весь род, это вина рода или одного из его членов перед обществом, перед иерархией, перед принципом иерархии, который обязательно здесь есть. И если вы понимаете, что этот принцип есть и признаете его, то у вас есть все шансы никогда не попасть в эту ситуацию. Но Опять же, мы с вами говорили о том, что общество сейчас нам дает другие правила распределения иерархических. Но это не значит, что оно отрицает сам принцип. Ни в коем случае он как раз наоборот будет его еще больше усугублять. И нарушение иерархического принципа и в будущем, и сейчас, и в прошлом всегда будет караться. И очень важно научиться выработать в себе вот это вот качество, понимать, кто какой иерархии принадлежит. Чтобы вы не ошиблись никогда, помните, что человек с очень высокой бытийной массой всегда будет принадлежать к высокому. Бытийную массу человека определяет его способности, его знания и то количество людей, которые он готов и может включить в свою собственную информационную структуру, бизнес, там, семья и прочее, да, и которые будут добровольно работать. Да, добровольно. Люди должны идти за ним добровольно, поэтому уже на прошлом занятии четвертого курса И для вас я тоже привожу этот пример. Бытийная масса Аллы Пугачевой значительно выше, чем бытийная масса высокого миллионера, которого мало кто знает. Потому что за Аллой Пугачевой стоит любовь народная, а значит люди добровольно будут отдавать ей свое время, а к миллиардеру только за деньги. Вот. Чем выше популярности, цена выше денег, вот запомните, да? вот это вот правило очень важно. Как же защитить свой род и себя от подобных напастей? Как защитить свой род и себя, в частности, от ситуации, например, когда проклинается весь род? Ведь вы не знаете, кто там из ваших кровников и родичей, чего отмочит завтра, на кого, кого он обидит. Кого, кому он нанесет колоссальный ущерб, как на это посмотрит система? Значит, надо обезопасить себя изначально, понимая, что кровная связь неразрывна, она будет всегда, даже если ее будут отрицать, надо обезопасить себя прежде всего, а значит и весь род, от вообще самого факта возникновения подобных ситуаций. Как это сделать? Не сложно, но и не просто, надо немножечко поработать. Прежде всего понять, что род это законченная информационная структура, и когда она работает идеально, то есть без сбоев, она внедряет общие правила поведения в сознание всех своих родичей. Проявляется это по-разному, у человека вдруг возникает интуиция, куда ездить надо, куда ездить нет. Или напротив, как я вот в предыдущем случае рассказывала, да, человека как будто подменяют, он совершенно меняет свою манеру поведения по отношению к другим родичам да, и добивается каких-то определенных действий с их стороны или бездействия с их стороны, да, запрещает дочери гулять с кем-то, да, или там запрещает сыну там бросать работу или бросать жену. То есть вроде был мягкий человек, а тут у него как называется как без вселицы. Да, добивается своего и снова опять-таки милый мягкий человек. Это не без вселицы, это род внедрил в него программу воздействия на неразумного родича. Если род законченная целостная структура, он именно таким способом будет действовать на родичей, оберегая всех остальных и их от неправильных поступков. Но род не всегда законченная целостная структура, как мы уже выяснили с вами при нашей первичной беседе. Иногда он сбоит. Например, Региной может стать женщиной, которая совершенно не соображает, что она делает. Такое может быть. Да. Вот в нормальном роду да. такого быть не может. А в нынешних родах всегда есть такая вероятность, и эта вероятность становится уж как-то больно реальной. То есть региной становится не пойми бы кто, просто по старшинству, женщина, которая имеет свою точку зрения на происходящее, эта точка зрения, поднимая кого-то одного, вредит всем остальным. То есть нарушается сам принцип целостности рода, сам принцип выживаемости подобной структуры. Логичный вопрос, если род такой разумный, как же он это допускает? А допускает это по одной простой причине, он перестал быть разумным, в нем произошел сбой, в программе рода произошел сбой, она не может просчитать себя сама, как вот в математической формуле, да, как в математической программе, запятая какая-нибудь стоит не на том месте, и все и пошла закольцовка программы, она не может себя обсчитать, соответственно она по скорости. Просчета ситуации, она проигрывает всем остальным символи. Род становится неконкурентоспособным. Значит, нужно что? Значит, нужен программист, который все это дело подправит, избавит эту сбойную программу. Кто же может быть таким программистом? Только одно единственное лицо тот, кто этот род основал или основатель рода. Он был первым программистом, который заложил в ядро структуры саму главную суть, ради чего живет род. И сами алгоритмы выживаемости, купечество, воинское искусство, земледельчество, хорошая плодовитость, то есть то, что у него было у самого. Это была безусловно человеческая личность. Вот когда раньше роды ходили непосредственно под богами, таких вещей не было, потому что бог непосредственно сам был программистом для эгрегора этого рода. Он видел, что там какая-то неполадка, быстренько шлеп-шлеп-шлеп, всё готово. Да? А потом, когда пришло христианство, когда возникла вся эта эгрегориальная среда, боги отошли на более верхний уровень, и им сейчас не видно, что творится на родовом слое. Просто не видно, потому что слишком большая прослойка. Да? да как сидеть на Венере и смотреть, что там в облачную погоду в Санкт-Петербурге происходит. Ну, не видно. Вот. Поэтому единственный, кто остался... Если вы не знаете истинного покровителя своего рода с точки зрения бога, а вы, скорее всего, не знаете, поскольку это давно было, его можно вычислить эмпирическим путем, на него можно в конечном итоге выйти медитативно, но тот, кто вам абсолютно доступен, это тот основатель вашего рода, тот, кто заложил структурную программу. Вот сегодня мы попробуем с ним соединиться. Все люди, которые проходили у меня занятия, значит вы будете соединяться через базу, через я есть вас я поведу сама, просто идите за моим голосом. вот его наличие, как бы присутствие в ядре, это залог того, что постепенно, постепенно программа рода будет исправляться. да, он может быть не даст каких-то там сверхприбылей безумного богатства, особенно если у него нет правил. Но единственное, что он сделает, это чтобы программа рода с точки зрения выживаемости работала беззбойно и никто из родичей никогда не совершил опрометчивого поступка или непростительного река. И на Регину это тоже будет распространено. Несомненно, даже не сомневайтесь. Чем больше вы будете выходить на контакт со своим основателем, во-первых, вы будете точно знать, кто он. Да? Опять же, от его положения, когда в тот момент, когда он закладывал свое сознание в структуру рода, кем он был купцом, воином, земледельцем, правителем, это означает, что в саму структуру рода он заложил право быть на этом иерархическом уровне, самому эгрегору рода. И даже если это, допустим, уровень земледельцев, да? но это будут такие земледельцы, это будут такие земледельцы, которые полмира пол, пол, пол займут на своем праве. И лучше быть с правами земледельцев, да, чем правителем без прав, поверьте мне, потому что это правителя с правами земледельцев дойти значительно проще, а вот без прав правителем быть, да, ты даже до земледельца толком не упадешь, просто разорвешься в лепешку, просто в лепешку. Лучше потихонечку начинать все сначала, что называется. Он подтянет, он активирует эти права, которые были у него самого. И эти права. это то, что никогда никто от вас не отменит. Вы это можете отдать только добровольно. Точно по такой же схеме на будущее да, можно будет соединяться с теми пращурами, которые наложили проклятие на какую-то определенную ветку, да, вот как в случае, который вы описывали, соединяться с ними мысленно и объяснять, я вот такой-то потом, в таком-то поколении, на меня распространилась твоя вот это вот злоба. Да. Давай оттяни назад, потому что мы тут все страдаем. Да, и вот на таком вот диалоге и выстраиваются эти права. Обычно в традиции, в русской культурной традиции это дело происходило все на кладбище, когда ходили на кладбище, там, в Троицу, в Пасху, в определенные дни, да, они для чего были пресмотрены? Да, для того, чтобы прийти и объяснить, вот у нас сейчас так, вот у нас так, вот у нас так. Да, так что давай там поддержать, работай. Для этого эти дни и были предназначены трапезу им, жертву приносили, то есть, ну, да, это папа, это ага. а у меня просто есть не проблема, я вот этим ага. хомор занималась, и, значит, в 88 году умер мой дедушка, ага. памин отец, и в 90 ровно через 10 лет умерла его э, тёща, ага. э, значит, и вот на протяжении, ровно 10 лет прошло, там без одного месяца, не было дня, просто не было дня, чтобы он мне не приснился, ага. потому что я вот ребёнок, для меня это было вообще очень страшно, потому что сны были страшные. Он за мной приходил, он меня хватал, он за мной бегал. И так он не поймал ни разу. Сны были ужасные. Я их в церковь ходила, мне говорили, там помолись. Но как только умерла бабушка, вот уже прошло больше Она его забрала. Что это такое вообще? Это неупокоенная душа, это называется, когда человек в астрале болтается, ему не туда, ни сюда, просто не туда, ни сюда. То есть настолько его сознание никому не принадлежала, то есть никакой структуре, или просто оказалась невостребованной, никому не оказался не кроме своего рода, кроме вот своего, своих родичей, да? Но почему-то род его тоже вот свои родичи родичей его на тот свет, что называется, не втянули. Видимо, человеческого был не очень хороший, правда? Ну, он очень хорошо пил, он, делал хорошо. Нет, он может быть, ну, он меня очень любил, прям я была для него. Ну, mm -hmm. вот no, это он ночь. с тобой так игрался, да, просто я игрался. так понимаю. Да. Его детское сознание не успело повзрослеть, вот таким вот образом в астрале с тобой игралось. А уйти оно толком не смогло. И только когда умерла бабушка, она что называется его за шкирку, пошли домой, не слух, да, и увела его с этого пространства, они уже пошли вместе там в чистилище и дальше куда-то в ну, так, так бывает, программы сбоят. Раньше такого, конечно, не было, а сейчас, ну смотрите, сколько народу. Но ну, каждого не отработаешь. А что бы я могла сделать? Ничего. ничего в детстве ничего, ничего. Ну Только если бы, например, ты рассказала кому-то из старших родственников, которые более или менее в курсе процесса. Ну Вот эта бабушка, я ей рассказывала, вот эта бабушка, она мне снится, когда mm -hmm. что-то у меня такое хорошее что. Это, мне Плохое, вот я сама знаю, что сейчас, да. сейчас будет плохо. Да. А вот Но она да, да, она твой обережник, просто видимо отсюда она ничего не могла сделать, а свою силу она вспомнила, когда от физического тела избавилась. Ну, да. Ладно, давайте. Значит, смотрите, что нам, собственно говоря, сейчас нужно будет сделать. Родовые линии это наши корни, это то, что идет у нас, силовые линии, которые идут из стоп. Мы будем двигаться вниз, в землю, потому что память родовая она находится в земле, не где-то в земле. Те, которые работают с я есть вниз по оси, да, ощущаем не только стопы, но и ось. Вы плотно стоите ногами на земле да, и все свое внимание концентрируете именно в стопах. Да, и вот движетесь, движетесь, движетесь, вас саму понесет. Да, просто продавление немножко пространство, вас само понесет. Мы пойдем туда до основателя. Он выглядит как камень, то есть это такая монолитная структура, камень преткновения, краеугольный камень, откуда все началось. Это может быть мужчина, это может быть женщина, это может быть какая угодно эпоха. Ваша задача пройти по этим линиям и дойти до этого камня. И соединившись с ним, как бы объяснить я такой-то, такой-то, твой потом из такого-то, такого-то рода, нам нужна твоя помощь и защита, Все проще. Дальше пойдет отклик, и вы этот отклик будете получать вот так, вот, как импульс. И чем больше каждый день вы будете связываться с этим камнем, да, аллитером вашим, тем больше будет эффект. То есть как минимум 40 дней вообще хорошо бы отработать по этой технике. 40 для рода это вообще со правильным да, Поэтому 40 дней вы будете двигаться, двигаться, двигаться, пробивать импульсно, пробивать канал. Очень хорошо работать именно на состоянии ⁇ Я есть ⁇ Потому что тогда показано, что вы душой идете. Да, Подряд, без перерыва. 40 дней. 40, дней подряд, 40 дней подряд без перерыва. Да. Вот давайте 5-минутный перерыв а, быстренько, а потом Одна резкая, другая, да? у них да. же у каждого свой основной. Куда или? сейчас потянет, вот куда, пойду, да, куда, куда, пойду, куда пойду, потянет, да? да? да? да? да? да? мозги отключаем, здесь не мозг, здесь mm -hmm. чуй нужен. Вот Родственный матери, матери, в род отца, да, да, вот пошло? Пошло. Откуда пойти, откуда Нет, кровный рот мы берем. А, мы кровные, рот, кровные. Мама, папа. Мама, да, папа. Да, папа Причем мама может быть как по левой ноге, так и по правой. И наоборот. Это, это всегда. А, то есть не, не да, да, смотрите, левая нога это женская нога, но всегда женский потенциал дает мать. Иногда бывает, женский потенциал дает род вот отца. А правая нога это мужская часть, то есть в смысле отдающая, влияющая на и не всегда мужскую часть даст вам рот отца, иногда бывает мужскую часть, потенциал сознания дает рот матери. Поэтому мама, папа они могут быть где угодно, абсолютно где угодно. Вот. Мы просто пойдем, а дальше куда вас потянет? Я буду продавливать пространство, а вы будете в него входить. И дальше каждый на свою веточку попадет, и все это уже как река, понесло, понесло, понесло, понесло, понесло, и вплоть а до я хотела бы вас сразу предупредить, то просьба, требование которая даст вам задание, которое даст вам ваш пращик обязательно к исполнению в любом случае. Это то, что им нужно. Да? Ничего сверхъестественного, там, чего вы не можете сделать, они не Убить да? врага, которого еще лет как нет, вряд ли есть вряд его, ли, вряд, ли, вряд, ли, вряд, ли, вряд ли это надо. Им нужна энергия, им нужна энергия, чтобы стать сильным. Поэтому 40 дней 40 дней накачивается этот канал. Вы кормите его своей жизненной энергией, впоследствии они отдадут вам свою информацию, родовую информацию. Это самое дорогое, что есть. Где они в другом пространстве, другом мире. И они, то бишь, они, могут питаться, да? они могут питаться только жизненной энергией Земли, и природы. Но они сами живут в другом мире, там этой энергии нет. Откуда возникла, возникла традиция мгновения усопших? Mm -hmm. Это та доля энергии, которую мы им для жизни там. Просто там ее надо значительно меньше. Для жизни там. А для жизни здесь ее надо очень много, поскольку вы хотите, чтобы эта информация подтянулась сюда, соответственно, как готовы к тому, что энергии нужно будет вылить тоже много. Чтобы они вам давали силы, мы должны И информацию они вам будут давать, как минимум как минимум, и получать от них эту информацию. Они владеют только информацией, но эта информация очень дорогая, она говорит о том, как взять силу из этого мира. Они этой информацией воспользоваться не могут, а вы можете. И они вам ее дадут, но обязательно взамен за что-то. Это называется нормальная плата, нормальный обмен. Да, то есть не ждите на халяву. И они вам скажут то, что действительно нужно им. Ну, там, скажут на могилу ходить, будете ходить, скажут уста заказывать, будете заказывать, скажут там, алтарь Велесу поставить, будете старить. Скажут, собирайся и уезжай на другую землю, значит, если тебе нужна эта сила, соберешься и вот. ну, Опять же, цена вопроса понимаешь? Если все у тебя не так критично, да, то, конечно, ты этого делать не будешь. Когда цена вопроса очень высока, то очень но, как правило, уж со своей земли это точно не выйдет. Но, но если это обязательное и достаточное условие, на свою землю, землю пригонят. Просто пригонят, да. дрынам пригонят. Все вот. может быть. Никогда не знаешь, кто что просит. Да? Кому, что надо. Кому что надо? Некоторые просят, например, там, бывали случаи там, ухаживать за больными или помогать беременным. Причем совершенно по стороне. Такое тоже бывало. Все что угодно нужно. А вот мы сейчас обращались, да, и попали к одному. А угу. скажите, и ко второму же можно? А, нет, вы, можно на самом деле, деле, деле. Опять же, вы попали к тому, кто в вас проявлен в большей Больше степени. Да. Вот. У вас с ним контакт, что называется, хороший. Быстрый, быстрый быстрый, быстрый, быстрый и точный. Но если у него не будет той информации которая вам нужна, он вас сам там направит. Ага. У них-то там связь значительно быстрее, чем у нас. Ага. Помните только, делайте это каждый день. Ага. И, и вы получите тот результат, который вам нужен. В частности, задача, перед которой вы собой ставите, исправить программу рода, это то, что вы абсолютно в их власти. Вы должны обязательно говорить: в, в нашем роду произошел сбой. Смотри, вот тут проблема, тут проблема, тут проблема. Сам смотри. Нам нужно все это исправить. плохо, да? Сейчас пойдёте на улицу, немножко, немножко подышите, для вас эта практика немножко тяжела, в нижний мир-то опускаться. Да? Тут, тут все люди, куда не бегать. А вообще занимаетесь энергопрактиками, серьезно говорю, не хватает жизненной энергии, Для такой работы энергии надо очень много. Вот есть аудио-видеофайлы, -виде да? работайте по ним. Вот. Все, все же остальные, помните, базу держать железно. Держите базу, и тогда у вас будет очень много энергии, но вс ⁇ хватит. Угу. -Угу. Вопросы есть у вас? Да, да. Творчество. Да, пожалуйста. Вот вы сказали, да, что -то что -то творчество, творчество ⁇ это самый сильный поток, который идет. он иерархически превышает все, фактически это поток Творца. На этом потоке можно любить все, что угодно. Реальности, мир и Вселенной, жизни человеческие, судьбы из него не плетутся. То есть это, это, это из этого потока все. Если, скажем так, переводить в абсолютные величины, то один грамм потока творчества стоит одной тонны здоровья. То есть это самый дорогой, это как редкоземельный металл, как урановая вода здесь, в этом мире. Поэтому он не просто преобраз, если ты умеешь им пользоваться этим потоком, если он дан тебе по праву, ты на нем можешь сотворить все, что угодно. У тебя при наличии этого потока вообще ничего не должно быть не Совершенно верно что-то, что перекрывает тебе этот поток. Что-то, что тебе перекрывает этот поток. Причем перекрывает обычно то, что мы впускаем в свою жизнь добровольно. А уж уж бывает добровольный чего а не Минимум с ним разойтись, как минимум, если очень надо. Но помню, у вас есть общий ребенок, и вы с ним через этого ребенка связаны навсегда. Просто будет очень хорошо, что если вы будете связаны через ребенка, а да. никогда не напрямую. То есть если есть у вас общие интересы, то это интересы ребенка, а не друг друга. Да? Если у вас есть общие интересы, то это интересы ребенка, а не бизнесы. И всегда, если вы по какому-то контакту общаетесь, вы общаетесь ради нее, для нее угу. и, и во именно, не да? и, и, и, только, и, только, и только поэтому. И тогда поток восстановится. То есть вообще на самом деле этот поток, он такой, его даже потоком назвать нельзя, его достаточно одну каплю в сознании не иметь и уже считай все это, эликсир, эликсир вечности. Его можно приумножать, потому что он раскрывается как угодно, хочешь тебе, хочешь любовь, в твоей жизни будет любовь, хочешь знания жизни будет знание. то есть это трансмутация, такая мгновенная, согласно желанию носителя. Хочешь удачу, будет удача. Хочешь власть, будет власть. Хочешь денег, будет денег. То есть оно будет все, что угодно. Наличие потока творчества – это абсолютно универсальный эликсир, философский камень, который неблагородное делает благородным. Надо научиться им пользоваться. То есть его надо пробуждать в себе. Ну вот один, одно из один из способов контакта да, со своим прародителем да, это пробуждение вот этого потока в себе, это да, как бы одна из, тем, одна из тем. Вообще, будет сила, сознание будет готово, он сам проснется. Неважно, в какой макасте земли те самые опыты. Люди, имеющие в своем потенциале поток творчества, всегда достаточно высоко. Потому что удержать его сознание может только очень готовый. Потому что по не все у меня крестьяне. Значит, ты обладаешь потоком творчества не по роду, а по реинкарнации. Если он действительно тебе принадлежит, ты в этом уверен. Значит, он либо не по роду пришел в тебя, а по более древней твоей памяти. Либо это такой пращук, который не передает всему роду, а продает только одному конкретному роду. Это, это как магический дар, который передается от бабушки к дочери, от дочери к внучке. Не ко всем внучкам поровну, а ко дну. Не ко всем дочкам поровну, а ко дну. Вот с творческим потоком, творческий поток ⁇ это аля магический дар. Я могу найти этого да, в Конечно. И он может быть вот именно родным. А как понять, что это творческий поток? Это состояние магии. Мы же переживали состояние магии, творческий поток, это оно же состояние магии, это подключение к магическому состоянию. Я еще спрошу, когда на третьем занятии, кто ты и что ты хочешь. Я не как бы до этого момента я не знала, кто я и что хочу. Вдруг у меня всплывает образ, помните, в детской мультфильме ⁇ Легушка царева ⁇ Василиса такая вот. Я свою точку называла Василиса. Мне как-то по как да? Да, как-то И вот эта вот Василиса, вот эта Василиса, я потом уже начинаю разбирать, она, смотрите, она и Томия делает, и uh -huh. она и с птичками uh -huh. разговаривает. Там. И все вокруг, и все uh -huh. вот вокруг нее, yeah. вот вокруг нее вот все это. Uh -huh. Не золушка, вот uh -huh. не Золушка, а именно вот она волшебница. Uh -huh. И мне все равно всегда тянуло быть, вот к бабкам, вот они, вот к этим черным, uh -huh. домам, которые они гадили конкретно эти uh -huh. бабки. Они столько там наделали. Вот, но почему-то у меня вот их тянуло, но останавливало то, что вот mm -hmm. они вот гадят, А я потом поняла, что они вот именно, они волшебницы, они знают, что такое mm -hmm. вот, вот, что-то они такое знают, mm -hmm. что мне хочется узнать. Неплохо делать не гадить. А вот, но тем не менее, делает. чтобы это узнать, тебе надо перебороть брезгливость и прийти с поклоном. Просто перебороть брезгливость. Это первое испытание. Но если такую бабку. Ну, я в принципе, знаю одну вот эту Слушай, да. <свят> Есть <свят> у вас такие бабки, <свят> не одна. <свят> да. А крестьянами, знаешь, возможно, они маскируются <свят> ну, Когда была революция, ее там когда еще в войну там куча народу перебила, вот там <свят> вот так никто ничего не помнит и не знает. Знаешь, знаю, что детей было много. Конечно. Ну, детей на самом деле много раньше, не только в крестьянских семьях. Да, а и, да. Во всех семьях было много детей, потому что была очень высокая детская смертность, иначе было просто нельзя. Иначе рот мог закончиться в любой момент, не начавшись. Ходите, ходите, это уже дальше будет очень индивидуально. Каждый день будете ходить, каждый день будете устанавливать контакт. В конечном итоге этот контакт будет не настолько явный, что перепутать одно с другим будет просто невозможно. Во сне или наяву, ли, информация или придет, но, как правило, это всегда личный контакт, он приходит. На внутренней стороне век ты его видишь, своего пращура или прародительницу, или прародителя, да и он начинает тебе все излагать. А что есть? вы не сказали ну, насчет того, что фамилия заканчивается? Uh -huh. Что я не сказала сейчас... know, вот, На моем брате заканчивается uh -huh. фамилия. Род кончился? Yeah. Какая-то мужская, мужская Вполне, вероятно, будет продолжаться женская. И ждать того момента, пока она не встретит сильных мужчин, которые позволят раскрыться древнему женскому потенциалу, он раскроется только на хорошей мужской почве. А как ждать женскую, Я поняла, как? Ну, вот женский потенциал будет находиться в спящем состоянии, пока одна из ваших потомков женщин. Ага. Да, у вас есть дочь? Нет. Ночи будет. Значит, пока дочь ваша да, не встретит мужчину, который, или кто-то еще из дальнейших женских потомков, если будут рождаться мальчики, да. но тем не менее не встретит мужчину, который поможет в дальнейших детях этот потенциал проявить. То есть хороший информационный потенциал развеется только на хорошей мужской почве. А вот все-таки, как бы брат, да, ведь вот такой образ жизни, если все-таки у него будут дети? Ну будут вы-то сейчас находитесь под родом мужа, да. а он продолжатель же... вашего рода по крови. Ну, М -м. Брат. Брат. Да, да. Да. Если вы видите, что у него все закрывается, значит да. это не напрасно закрывается, значит, в нем есть вирус, который в этом мире непригоден. Угу. Если этот, от этого вируса он будет избавлен, конечно, у ну, него будет сильнее. Потому что в принципе отец вел такой же упражнение нет, ну это вымираешься, а мужская ветка, к сожалению, ничего не могут дать женщинам этого мира, поэтому эта ветка но мужская, Женская составляющая остается, просто женская составляющая будет находиться в спящем латентном состоянии, несколько поколений возможно. Может быть, у вас родится дочь, и она в ней проявится, может быть, у вашего сына родится дочь, и она в ней проявится. То есть она может спать сколько угодно. Пока не найдется благодатная почва, знаете, это как зерно ананас. Ну не растет у нас в нашей злоте. розлоте, да? Надо подождать, пока придет вечное потепление. Вечное потепление. Вечное у нас будут расти ананас. То есть получается ветка через женщину. Да, да, да. Это зерно. Это зерно. Оно вот спит в генах, спит, спит, спит, спит, и вдруг все пошла вибрация, вот резонанс, да, как будто капля ну копа, она, она и раскрылась. И, вот и род по пошел по новой, по новой создании. То есть то, что не рождаются мальчики, это не значит, что у рода.. Нет, как раз наоборот. Если не рождаются мальчики да. у рода Это проблема. означает, что у рода есть информационная Если рождаются только девочки, значит информационный потенциал есть, и он не может раскрыться в тех мужчинах, которые присутствует, надо что-то иное, надо что-то больше. не раскрывается. Если рождаются только одни мальчики, это означает, что есть хорошая мужская составляющая показатель силы, но наличие только одних мальчиков без женщин говорит о том, что этот род сильный, но информационно бедный. То есть когда рождаются одни мальчики, можно смело сказать, что Скорее всего они будут использованы в качестве силы, в качестве защиты, в качестве воинов, солдат или просто попросту пушечного нас в какой-нибудь войне. А когда рождаются и девочки, и мальчики поровну, это очень хорошо показатель. что род действительно силен и мужской силы, и женской. Но это нужно, чтобы женщина приняла решение рожать. Mm -hmm. Если женщина не принимает. Ну хотя бы, знаешь, да? есть у тебя сестры, да, вот вы с сестрами так вот делитесь, да, mm -hmm. я рожаю девочек, ты рожаешь мальчику, а ты был пополам, да, это уже считается, в общем-то, хорошая конструкция для рода. Mm -hmm. А если родились, как говорится, о, о две девочки у mm -hmm. братьев, произведите. Mm -hmm. Ребятки. Это говорит о том, что мужская компонента проигрывает женская. Она просто проигрывает. И женщины не принимают решение рожать дальше. Да. дальше. Mm -hmm. Если они принимают или хотя бы один mm -hmm. одна рожает mm -hmm. дальше и получается мальчик, то соответственно рот... может. Но мальчик как правило рождается очень тяжеленький и больный. если Если второй? Такой... Ну вообще вот при, так... при такой при таких информационных посылках мальчик рождается очень больным. То есть рождается не носитель мужской силы, а носитель просто какой-то доли разума, который он не будет выполнять мужскую составляющую. Он будет ученым, он будет там мозгами, короче говоря, работать, но не силой. То есть от него не пойдет потомство. Если Это он силы. второй рождается, если первый... Да любой. Рождается, любой, а, без любой, да если хилый ребенок, да. то есть любой больной, то. Ты а говорит том, да, он... да, что он эту функцию где-то рождения, то есть продолжение себя а в потомках выполнять в полной мере не сможет. А если хороший, здоровый. Если хороший, комплект... здоровый, да, то у него есть все шансы. Получается. Не важно, какой ребенок первый родился, мальчик или девочка, да? Ну, надо смотреть, наверное, всей семьи в совокупности. Да, Все-таки на рождение ребенка зависит и от многих факторов, в том числе и от Луны. Ну, опять же, вот дети раковые, больные да, очень много сейчас. То есть, естественно.. Да. Это проклятые вымирающие ветки. Информационное, информационное поражение. Угу. Видите, информационное поражение это как вирус. Сколько таких историй? Да? Мамочка занимается там в каком-нибудь благотворительном фонде, и всю беременность она вот с этими детишечками общается. Да? А вновь рожает точно такого же. И не обращает внимания о том, что, вот, что это взаимосвязанные вещи, елки-палки, это же вещи взаимосвязанные. Есть же в нашей культуре, береги свою беременность. Не смотри на огонь, не общайся с больными, не общайся с прокаженными. Дело здесь не только в медики, которые говорят, что не подцепишь вирус. Вирус там уже подцепить, и информационный в том числе. Но огонь не ну, считается, что ребенок ходит на кладбище, потому что мертвяка подцепишь, на огонь нельзя смотреть, потому что ребенок может родиться с испугом. Ну поверье такое. Вот все эти русские традиции, они же не на ровном месте взялись, наши бабки-то они не дуры были. А если ты с ней со стихиями работаешь, и наоборот... Ну, значит, делает... готовься к тому, что у тебя родится ведьма. И, а если, ведьмак. Значит, ведьма. ведьмак. Нет, ну дети, опять же, раковые, не только э, подцепленные, да? Опять же, многим родителям это дано по карме, эти испытания. Да? Да и нет, эти дети Это дети испытания, это род вырождается. Ага. Какие испытания? Ну, кому нужны эти испытания? Это просто вырождается род, в этой семье не может рождаться здоровье всех, потому что у таких больных потомства не будет. А это значит, что род гарантированно выглядит. Опять же, еще может быть из-за того, что люди не подходят друг другу, они не должны быть вместе, но вот может такое выйти? Если у них роды не сумели сообразить, что сочетаются люди, которые разные, кастом, то вполне вероятно, что они не подходят друг другу. Они нарушили какой-то закон, и за этот закон они бывают наказаны. Знаете, сколько вариантов? Объяснение вот так. Да? Только следствие всегда одно, дети больные. Поэтому не нарушайте закон, вы просто знаете, не нарушайте закон, тогда и дети будут здоровы. Угу. С чем работать, ясно? Война закончилась.